А теперь, что такое реальность компромисса? У звезды, понятно, рога лишние. Это ты теперь будешь сыром. Как-то, блин, солнце А чем ниже, простите, мы ближе. Потому что вы не видели себя после дня. Это и боль, это и опыт, это и соль. У каждого свой набор. Я об этом никогда не буду, да? Да. Крутой круг. Большинство из вас не понимает разницы между реальностью компромисса и реальностью консенсуса. <свес> ну так вот, забыть слегка. <свес> Итак, я напоминаю, что у нас есть наше замечательное устройство. <свес> ящик бандуры. Ящиков много, потому как нас.. Вы представьте, да? Вот сидит четверо человек, ну там и пятый еще, спасибо. вас пятеро. И вот здесь, на верхнем уровне, вы контактируете друг с другом с помощью своего мышления, способа своего мышления. У вас есть концепция в мире, представления, какие-то убеждения, выводы, мысли в конце концов. И вы вот все эти люди пытаются договориться. И, например. Тема, да? Послание себе нового. Какая это тема? Эта тема загорается здесь, здесь, здесь, здесь, ну и здесь. Вот. Все. эта тема в мозгу определена. Ага, все пять человек думают о рождении себя нового. У каждого из вас Кластеры. есть внутренний психический опыт, который связан с этой темой или с любой другой, вообще не важно. И понятно, что у каждого из вас в этом канальном кластере есть масса, это и боль, это и опыт, это и соль. У каждого свой набор, и он питает энергетически эту тему. Бывает такое, что тема настолько для мышления, Невозможно, нестандартно, я об этом никогда не думаю. Да? Но мы сейчас говорим о, в принципе, понятных причинах рождения, себя нового, рождение, все более-менее понимают, что это такое, себя ну, как-то опознают, нового, понятного такого, каким я не был еще. И у вас есть некое мнение, вот оно подпитывается энергией такой, какая у вас есть, вашим рождением, вашим представлением о том, что такое новый, о том, что такое я, себя, да, кого вы будете рожать. Потому что если начать уточнять, у вас совсем будут разные определения. Именно поэтому, когда с вами пытаются найти консенсус, определяются с чем? С понятиями. Да? И поэтому я говорю, вы как тело эмоции у. Набор такой. А, вот а понятно, сейчас мы будем говорить об этом. Мы определяемся сначала. Как только вы можете в начале разговора определиться с понятиями, у вас возникают некие ну, общие места хотя бы, по которым вы будете соединяться. Но вы, я думаю, вряд ли определились. Вы, в принципе, допустили первую ошибку. Вы не определились. С понятиями. Это раз. Значит, вообще на этом уровне у вас уже есть большие проблемы с э, притиранием. Что такое рождение? Вы не определились. Вы не определились, что такое себя. Кого рожать будем? Себя. И нового. Что значит нового? Нового в чем? Нового в каком масштабе? Но в каком проценте? Что вообще стопроцентный? Завтра? Полностью? Или так? Будем поступать, будем двигаться? Ну ладно, допустим, вы определились с понятиями, и все, у одного из вас на рождение себя нового вот такая фигурка, к примеру, как мнение, круг, квадрат, звездочка и треугольник. Ваш ум, он хочет доказать правоту свою, совершенно естественно, в принципе, он допускает, вы тоже правы, в формате его концепции. То есть для круга квадрат прав на его круг. Понятно? Для круга звездочка права на масштаб его круга. Ну, соответственно, с треугольником мы делаем то же самое. А вот это вот фигня вообще... Да много кругов. Ну, она вот, может, она дважды может быть права. Потому что прав. дважды вкладывается в круг. И круг может как раз эту точку зрения принять как ведущую. Она шире, чем она дважды его включает в себя. Круто. Да, крутой круг. Понятно, да? Соответственно, для каждой фигуры то же самое верно. Вы допускаете правоту как эго, как э, личность, как ментальный компонент, как ум. Вы допускаете правоту других людей только на фигуру свою же, своего же мышления. И все все остальное вы обрезаете. Например, некоторые лидеры говорят, так, я послушал всех и решил. Он как раз вообще общественниц, он даже реальности компромисса не занимается. Он занимается только вычленением своей реальности в реальности других людей. Мы говорим, вот смотри и описываем свою реальность, и человек говорит, ну да, ну вот, а вот чуть-чуть вот еще вот здесь, если добавить еще, это мы опускаем и говорим, класс, да, я так и знал, все правильно. Что вы сделали? Вы подтвердили свою реальность через прикосновение к своей же части реальности в реальности другого человека. Это понятно? Это когда вы чувствуете некую неуверенность, и вы спрашиваете мнение. Но мнение вам сто лет не надо. Вам нужно обнаружить точно такую же фигурку мышления другого человека, чтобы опереться, А, все окей. Я прав. В очередной раз я прав. Это не реальность компромисса. Но вот реальность компромисса. Нужно, блин, пять человек спорить. И тогда что делает ваш Он берет значит, фигурка круг фигурка, звёздочка, ну как она рисуется, пятый день просто. я ещё могу рисовать звёздочки, видите какая концентрация, я их потом и я помню всех, раз 24, вы меня еще не видели после 10 дней тренинга. Ну и потому что вы не видели себя после 10 дней тренинги. Я более проявленным все равно. Итак, это нужно сложить. Что делает ум? Реальность компромисса. Это когда ум начинает так стискивать это все. и вот этот угол не заходит сюда значит значит нужно сделать так вот знаете чтобы зашел вот это мы убираем mm -hmm. да и оставляем вот такую фигурочку вот так. раз а теперь знаете, как классно подходит кровь а у нас получается так Давайте со звездой разберемся. У звезды, понятно, рога лишняя. Значит, значит, так, мы делаем вот так, так, потом это сюда. Раз. Это сюда два. все, ног не надо. класс, Ура! С этой понятно. У нее много линий вот таких, поэтому мы. Ну, мы просто вот так вот сделаем и а, куча лишнего. Все, квадрат, квадрат. Просто мы Касает. его сделаем ромбом и хорошую ляжем. <рес <рес> <рес> <рес.> Квадрат. В связи с тем, что круг был главным, он, он остался. но если бы была звезда, то, понятно, она бы вошла сюда по полной программе и сказала: так нормально ты, ты теперь будешь сыром, который съела вышка. Это реальность компромисса. То есть вы говорите, мы договорились. Это значит, мы договорились урезать свои мнения для того, чтобы. <смех> Когда вам доступны уровни единства, здесь, да, помню, уровень единства, у вас есть реальное телесное переживание, что всему есть место, и это место внутри меня. Но не внутри меня, как маленькой тучки, в пространстве вашего мышления, достаточно ограниченного, кстати, да, Маню тоже ограничен, как мышление мы очень ограничены, а в пространстве вас, как вас, как индивидуального свободного сознания, которое способно переживать многоградность этого мира. И есть место для всего. Потому что мы отличаемся с вами вот здесь, мы более менее отличаемся на уровне личной истории, на уровне уже рождения мы не сильно отличаемся. Четыре матрицы, ну сколько там вариаций, плюс-минус. Реально, то вот здесь мы, мы отличаемся телесно, эмоционально, ментально, вот этими наконечниками карандаши, а чем ниже. Простите, мы ближе. Древо. Мы ближе, ближе, ближе, все одно. Более одна радость, одна счастье, одно, все одно. Очень легко понимать других людей, если вы не умом, а переживаем душой. По душе мы все одно. И когда я говорю о реальности консенсуса, это совершенно другой подход. Реальность консенсуса предполагает, что всему есть место, что квадратик, что вот эта фиговина. Это все, существует, дополняет друг друга и позволяет нам расширить ся, вся, но не на опыт квадрата, круга и треугольника, а на опыт объединения этих фигур, что я имею в виду. Вот наша опять, да? Квадрат, треугольник, треугольник звезда. Я никогда не думала, что из меня он сложно. состоянии сознания звезды. Круг а. забыли. Авторитет. Я не забыла, я его опознаю. Так, вот они у нас есть. Еще раз, реальность компромисса. Мы обрезаем, чтобы объединить. Чтобы подошло друг к другу, да, притерлось. Типа да, мы притираем, мы все притирать в совместных отношениях. А я говорю, что в совместных отношениях мы развиваемся. Почему? Потому что я не занимаюсь компромиссами, я занимаюсь консенсусом. Как должна развиться звезда, расшириться, какой конец где она должна подтянуть, ну, какую фигуру она должна получить, во что она должна. Но это не конкретно, это вот не, не прям так по линиям. Но, смотрите, чтобы объединиться, вот эта вот штука должна так раз, она вот вся такая гибкая, волнительная, да? Но чтобы сюда, она должна дорастить и чуть-чуть добавить себе жесткости, да? Вау, благодаря да, движению, благодаря консенсусу со звездой, эта фигура приобретает некие новые качества новое видение, новое мироощущение, новое мировосприятие, понимаете разницу? опять то же самое звезда тянется к квадрату, да? квадрат пытается дотянуться до треугольника. То есть реальность концепции предполагает, что между нами свободное поле, которое предполагает Возможным наше развитие, расширение опыта. И за счет этого именно мы становимся мудрее, а не умнее. Понимаете? Это и есть реальность консенсуса. И вот мы так, этот сюда дорог, да, стал шире, овальнее. И этот как-то... Пошел одевать крупную, чтобы вот дотянуться так, и вдруг раз, вау, куда-то в тему какую-то, и смотри, ну, пошел развиваться. И так же ведь бывает, да? Мы вдруг мы услышали какого-то человека, и мы не понимаем, о чем он, но нам здесь да? есть, и мы начинаем копать тему. И за счет того, что этот человек явился мотиватором, да, проводником, искрой, мы можем развиться в этой теме намного больше, чем человек. Человек просто... А ты знаешь, я такое смотрел ролик на YouTube. Ты пошел, 10 книг на эту тему прочитал, уже сотни роликов посмотрел, вник, стал экспертом. Благодаря чему говорят, каждый человек тебе учитель. Он учитель, если ты можешь жить в реальности консенсуса, но он никогда не станет учителем, он будет тебе помехой, преградой и грушей для битья отработать ударов своей правоты, если ты живешь в реальности компромиссии. Понятно? Ну вот, я надеюсь, это вам тоже очень поможет